Здравствуйте. Добро пожаловать в Бадагас Сальтан. Наше семейное винодельческое хозяйство расположено в местечке Фуэн-Майор, в самом сердце Риоха-Альта. Меня зовут Ирвихио Адан. Я директор по экспорту и член семьи. Наше предприятие владеет собственными виноградниками. Сегодня я хотел бы представить уникальное вино. «Сьерра Махика Селексион». Это joven, очень интересное, muy особенное muy вино. Для... Невероятная легкость и фруктовость, присущая молодому вину. Сочетается с выдержкой в дубовой бочке не менее шести месяцев. месяцев. Это дает вину особенный <свят> характер. Это вино, как вы видите, имеет очень интенсивный красный цвет, в аромате присутствуют древесные тона благодаря выдержке в дубовой бочке, оттенки специй, аромат очень гармоничный и сбалансированный. Вкус приятный, мягкий, хорошо сочетается с практически с любыми блюдами, особенно не очень острыми, с рыбой, спагетти, блюдами из риса и любым мясом и колбасами. Сегодня мы решили попробовать это вино с блюдом очень типичным на севере Испании. Это блюдо из Чангуро, особого вида краба из страны Басков. Краба – вкусное мясо, прекрасно сочетающее с мягкостью и фруктовостью вина, с его древесными нотками. Передаю вам плавенный привет из Риохи, желаю самого лучшего и крепкого здоровья.